за а мои что? грехи. А, ну, а okay. я их суждал в ответ. Ну, мы говорим про осуждение. Я думаю, что возьми любой даже самый тяжкий грех. Mm -hmm.